Так, а эти преступники вот в доме, в торце окна напротив, подсвечивают мне окна. Для того, чтобы отравляющие газ выстреливали из пневматических пушек, автомобили, заезжающие на стоянку, вот подсвечивают фонарем, прожектором направленным в окно выставленным, чтобы под... выстреливали. Вот оттуда, вон они, где стоят. Вон машина стоит, видно. Темная крыша, и тут еще одна спряталась, которая выстреливала. Вот она как раз тут спряталась под заборчиком. Вот они отсюда выстреливают, а те подсвечивают. Соседка светила мне в окна, подсвечивала фонарем. Сразу убежала. Вот. Подсвечивала мне окна, теперь закрыла. Закрыла. А там вот... Оттуда выстреливают автомобили. А теперь закрыла, фонарь положила, типа светильник она сделала. Преступник на углу вот едет, включает фары, вот, дул отравляющий газ и несется брызгать окна. Так, вот черный шевролет стоит, выстреливает отравляющий газ и сразу удирает. Вернее, ланос, темный ланос. Вот он выстреливает газ и удирает, мерзается. И там еще такси тоже, вот на пару. Вот так эти преступники действуют. Только начинаешь снимать, сразу же они начинают удирать. Так вот, мерзавец на пускал отравляющий газ. Вот это вот такси удрало. И вот еще стоит еще один мерзаец. Он такси удирает, отравляющий газ пускал. Твари, мерзкие. И вот эти две еще стоят, тоже пускают. Так, вот этот план такси. Только что стоял на углу, выстреливал отравляющий газ. Вот сейчас удирает. Просто, просто удирает. Вот они становятся вот тут на углу. Вот, вот здесь на углу. Прямо на углу за домом. На дорожке. И стоят, выстреливают вот здесь. Где проехал только что, желтый. Вот они там выстреливают и... <coughs> желтые оживули. И проезжают через заправку транзитом. Вот. Опель тут тоже дул. Стоял, сейчас развернулся. Удирает. Вот так они, а мерзавцы, такую схему отработали. Вот по, по этой вот дороге едут, там становятся, выстреливают и проезжают дальше. Или там вот останавливаются, тоже постреляют и уезжают. Так, начал снимать и газель сразу удирает. Так, вот этот топель выдувает отравляющий газ, стоит, выстреливает, вот удирает сразу. Сразу удирает после начала съемки. Так, едет преследователь с зажженными фарами. Издалека, издалека едет на меня. Под низом пушка у него. С такси и вот удирает стоял дул отравляющий газ сразу мерзавцы удрали так и там вот в темноте вот под вывеской под синенькой стоит серебристый универсал тоже выстреливает оттуда отравляющий газ вот он мерзается Под синенькой вот этой вот новогодней рекламкой. Так, белое такси стоит, дует отравляющий газ, выстреливает и удирает сразу. Вот прячется, выстрелил отравляющий газ мне в окно спальни. Так, отравляющим газом дул джип. В окно и сразу удирает а соседка тем временем светит мне в окно подсвечивает подсвечивает окно своим фонарем О, соседка из дома напротив подсвечивает мне окно своим фонарем А оттуда вот только что джип удрал, и там еще одна машина стояла. Помимо этой, которая дули отравляющим газом в окно. Опять этот брамер отравителей. Стоит, дует отравляющим газом. Белый микроавтобус, брамер. надпись на борту. Приезжает всегда, дует отравляющим газом. И на той стороне, он белый стоит джип, тоже на одной линии. Вот Браммер, вот он удирает, удирает мерзавец, преступник. Дующие отравляющие газом мне в окна. Две такси с дулей отравляющим газом стоят и удирают сразу. Так вот она едет, выстреливает на ходу отравляющий газ и вдирает. Вот так они, такая у них схема. Вот с этого угла, вот с этого угла они выезжают, выстреливает на ходу, выстреливают. и под окнами ездят. Вот, вот. Под окнами проехал, обрызал, уезжает. И потом вот через заправку, через стоянку, через заправку пролетают такая схема преступная транзитом, не задерживаясь. На ходу выстреливают в окна, под крышу. В общем, куда придется газ отравляющий, проскакивают и уезжают. Такая преступная схема. Часть под окнами, часть вот здесь вот, вот так вот, транзитом проскакивает, как только что шевролет бордовый, темный, проскочил. Вот так эти преступники-отравители действуют. Вот еще один. Также точно проскочил, выстрелил и уехал. Через заправку спрашивается, почему там прямая дорога мимо заправки, чего ему сюда нужно заезжать. Каждая вот эта машина преступная, через каждые 2-3 минуты заезжает, проскакивает через заправку, не останавливаясь. Только для выстрела отравляющими газами. Вот и вся схема. Так, белый микроавтобус спецслужбистский. И вот джип и желтая газель все, все дуют отравляющие газы вот желтый микроавтобус вот этот в частности вот удирает он приехал следить незаконно встраивать слежку вот он удирает вот эти преступники на белом микроавтобусе вивара с тонированными черными стеклами. И грузовик вот этот серебристый джип. Так вот, удирает, удирает вот этот мерзавцы, эти преступники, которые ведут незаконную слежку. идут отравляющие газы в окна. Вот микроавтобус удирает весь черный, заряпанный и вот нива тоже. Белый, сзади заляпанный, удирает. Дул отравляющий газ, мерзавец. Выстрелила с ним опушек. Вот эти преступники. Сразу удирают. Так, вот преступники задом едут. Задом едут преступники, чтобы меня обстрелять газом.